Так. Девятерых жителей Ингушетии задержаны после массовых обысков 3 апреля. А, значит, Я так понимаю, увезли в ВВС Нальчика. И... Тоже Мальцев виноват? Вот какая разница между 5-м и 11-м и выступлением Ингушей? Абсолютно никакой. По сути, да? И там, и там это выступление против беспредела. Но почему-то всякая Шлеп Компания в интернете Рвет на себя рубаху Поддерживает ингушей да, На словах я понимаю И почему то та же самая компания Кричала очень сильно против пятого одиннадцатого И когда власть путинская Падет мы у этой компании спросим А что же вы так громко кричали Больше даже чем путинские Кричали Такие вот дела сексотов на да, обязательно. Вот всех стукачей я призываю, ну тех, которые по политическим делам стучали, наказать самым жесточайшим образом вплоть до смертной казни. То есть установить всех стукачей, когда возьмем все архивы, посмотрим, возьмем все эти дела, их Узнаем все их клички, будем их публично судить обязательно. И я считаю, что крайняя, ну в зависимости, конечно, от содеянного, крайняя мера должна быть применена к таким людям, которые были агентами там путинского режима. Это однозначно. Потому что эти мерзавцы, эти мерзавцы пересажали кучу народу. Для чего? Для того, чтобы Путину жилось хорошо. Можете себе представить? То есть мы их должны уничтожить, просто чтобы на тысячу лет вперед было ясно, что среди русских стукачей нет, им быть не может, и среди народов России. То есть так надо напугать всех стукачей, чтобы они срали под себя, чтобы они молились, что их пронесла, вот чаша прошла мимо них, их там не распяли, не повесили и на кол не посадили. Их даже страшнее надо карать, чем ФСБшников. Это однозначно. Самым лютым образом. Вячеслав гипнотизер. О, Господи, блядь. Мы уж про гипнотизеров, что вы помните, читали. Про банду гипнотизеров. мастер Маргарита. Помните? Хороший уже, новинарь. Ну так, и насчет Мальцева. Да, вот интересно, я хотел вчера насмешил я людей а, оказывается медуза а, так, и медуза вот этот вот, ну, интернет портал объявил голосовалку я решил проголосовать то есть там была голосовалка стоит ли вам уезжать из россии ну думаю дай-ка я отвечу на все вопросы Ответил на все вопросы, выкатился мне вот такой ответ «Отчего -то так в России березы шумят, даже не думайте уезжать из России, вам тут очень хорошо». И предложение было переголосовать, я переголосовал, вторая вышла еще круче «Широка страна моя родная, кажется вы по уши влюблены в Россию». Вот потрясающая ситуация, да, 20% россиян хотят уехать из России. А я один хочу вернуться, блядь. Безумно хочу вернуться. И я думал, что, наверное, это не так явно, когда вот голосовал в этой медузе. Ну, думаю, ну, что-то там напишут, да. Оказалось, вполне... Вполне явно, да. Да, ну вот. Почему же вот эти 20%, которые... Хотят уехать из России, но не хотят ничего сделать. Не хотят делать революции, не хотят сносить, не хотят сносить Путина и так далее. Но я сразу вспоминаю в таких случаях Кропоткина, который говорил, что чем человек несчастнее, тем больше он боится изменить свое нынешнее состояние, так скажем, ну, недословно, свое статус-кво, да, свое положение. Почему? Потому что он боится что хуже станет. Ну как в том анекдоте мы всегда рассказываем. Помните тот еврейский анекдот, когда ведут немцы расстреливать, один другому говорят, а да давай убежим. А говорит: а вдруг хуже будет? Вот приблизительно так же рассуждает и наш народ. Очень жаль, очень жаль.